Добрый день, уважаемые дамы и господа. Все мы удовлетворены итогами очередной сессии Совета коллективной безопасности государств членов ОДКБ. Как всегда, откровенно, по-деловому мы обсудили важнейшие вопросы многостороннего сотрудничества и вышли на целый ряд принципиальных практических договоренностей. Должен отметить, что ОДКБ последовательно укрепляет свой международный авторитет и влияние. На самом высоком уровне она утвердилась как организация, играющая самостоятельную стабилизирующую роль в системе глобальной и, прежде всего, конечно, региональной безопасности. Свидетельством тому получение ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, признание ее со стороны ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества. С учетом развития ситуации в мире мы проанализировали положение в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих районах, в первую очередь в странах Центральной Азии и в Афганистане. Как известно, члены ОДКБ оказывают содействие Афганистану в постконфликтном обустройстве, и сегодня мы обменялись мнениями о том, как сделать нашу помощь южному соседу еще более эффективной. Нас серьезно беспокоит, что на афганской территории по-прежнему функционирует база подготовки террористов, в том числе при непосредственном участии некоторых спецслужб. Кроме того, Афганистан остается источником постоянно возрастающей наркоугрозы и наркотрафика. Мы поддерживаем деятельность международного сообщества, направленное на борьбу с терроризмом в Афганистане, знаем о последних там событиях, о принимаемых усилиях, по борьбе с наркоторговлей, с наркоторговлей и наркотрафиком. При этом следует признать, что эффективность этой борьбы пока крайне низка. В этой связи были нами намечены и приоритетные меры по борьбе с террогрозой, непосредственно касающейся сторон участников УДКБ. Достигнула также договоренность о создании специальной структуры по противодействию незаконному обороту наркотиков. Серьезное внимание было уделено развитию военной составляющей ОДКБ, Принят пакет документов по военному строительству в рамках УДКБ на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу. В частности, предусматривается развитие объединенной системы ПВО, а также совершенствование коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона. Убежден, что во многом определяющее значение для развития нашего сотрудничества будет иметь подписанное сегодня соглашение о подготовке военных кадров. А решение о создании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству послужит стимулом для более тесной кооперации наших оборонно-промышленных комплексов. Мы уже не раз говорили о том, что эффективная борьба с терроризмом, наркотрафиком и другими угрозами Напрямую зависит от скоординированности и эффективности международных усилий. И сегодня предметно рассмотрели комплекс вопросов по практическому взаимодействию ДКБ с ООН, ШОС, НАТО и другими организациями. Считаю важным, что все мои коллеги подтвердили настроено на активное продолжение сотрудничества в рамках нашей организации. И в заключение хочу поблагодарить своих коллег глав государств участников ОДКБ за конструктивный деловой подход ко всем обсуждавшимся вопросам. Убежден, что плодотворная работа московской сессии и, прежде всего, подписанные соглашения сегодня позволят нам выйти на новое качество сотрудничества. Сотрудничество в интересах всех наших народов, сотрудничество в интересах мира, стабильности, в мире в целом и в регионе ответственности ОДКБ. Благодарю вас за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы.